Знакомиться с девчатами – тончайшее искусство. Буквально за мгновение пробить мадам на чувства. Нужна смекалка, опыт и мощная харизма. Улыбка, постановка голоса, поменьше алинизма, уверенность в себе, находчивость, оригинальность. Ведь женщину не впечатлит серейшая банальность. Очаровать поможет отточенный панчлайн. Но флирт лицо меняет, мигрируя онлайн. как-то вечером с забавкой в пабе, чтобы от работы отключиться, сюжет онлайн-знакомств затронули и опытом своим решили поделиться. Выяснилось, что там, где парень из кожи вон лезет, чтобы профиль был нормальным хоть чуток, девушке даже заморачиваться не надо. На фото профиля лишь поставить нужно ножку на носок. Ты знаешь, мне там пишут много мужиков, но большинство из них какие-то кретины, банальщины из них, прет, как вода из грознанных плотин. Твой профиль тоже должен привлекать девчат. Забавка говорит мне, как бы утешая. Да, были лайки пару раз, промямлил я, действительность два раза умножая. На самом деле первая ни одна девица никогда мне не писала. Когда же сам писал, мне отвечали редко. Забавка озадаченно молчала. Короче, флирт в инете это тупо не мое. На этот способ познакомиться давно забил я, вот и все. Ну-ну, не будь таким олдскулом. Все эти сайты — это просто инструмент. Давай с того мы проведем крутой эксперимент. В чем суть? Смотри, мы создаем фальшивые анкеты, фальшивая инфа, отфотошопим а фотки, на них мы полуразделим. А ключевым моментом будет то, что ты себе запилишь профиль барышни прикольно, а я себе альфа-самца создам, богатенького, с рожицей самодовольный. И будем мониторить, если клюнет кто, и будут ли вообще писать. А сами первыми писать не будем. Анкеты создадим и будем просто ждать. А после этого всего мы подведем итог. По-моему, оригинально. Ты как придумаешь чего? Ну я, конечно, в деле, как всегда. Это гениально. Мы выбрали в Иннете известный сайт знакомств бесплатный. И каждый начал создавать свой профиль идеальный, адекватный. Беру чуток от Зака Эфрана. Немножко Данила. Слегка приправим Брэдом Питом. Ммм, красота, страшная сила. Так, как зовут? Нужно, чтобы даже именем своим всех поразить. Владимир, Александр, Виктор. Нет, Эммануил. Спиртное, сигареты, никогда. Хотите ли детей? А, это да. Укажем возраст. 30 лет. Ищу свою вторую половину. Желательно до 30. Брюнетку. Ну или блондинку. Ага, берем забавки фото, фотошопим ей мордашку, одежду откровенную наденем, душа вся будет нараспашку. Чуток от Киры Найтли, от Дуалипы с длинными ногами и буфера звезды и взрослых фильмов, что с тремя иксами. Вроде бы закончил, но чего-то не хватает. Я не рад тому, что вышло по итогу. Блин, конечно! А главное-то я забыл. Поставить на носочек нужно ногу. Так как меня зовут? Пооригинальнее что всех так раз и удивит. Марго! Идеальный профиль создан. И выглядит он вовсе... Ни хреново. Осталось только нажать сабмит мед... и все будет готово. Марго, на сто ты фальшивый идеал. Я выставил анкету только, уже там кто-то написал. Алмаз пишет: красивый грудь, глаза большой, твой рот, твоя труба шатал. Я ни хрена не понял, хотя уже пять раз перечитал. Алмаз, а ты не мог бы уточнить, что там с моей трубой? Твоя труба шатал, твой рот красивый, грудь, глаза большой. Ну что, победы есть? Клюет? Как с профилем дела? Онлайн-героя сеть еще не родила. Да, ты права была. Дичайший шлак течет рекой. А у алмаза тут какие-то проблемы то с артом, то с моей трубой. А у тебя дела как с этим обстоят? Никто не написал вообще... Отстой. О, прислал походу кто-то фотку. Не открывай, во избежание проблем! <свят> Забавка. Слишком поздно. На этом фото тупо... Спайдермен. Я тоже поменяю профиль. Знал, что анкета привлечет внимание козлов? Ну чтоб настолько! Огромные сисянтры и откровенная одежда привлекают извращенцев только. Так что же поменять или добавить чтобы мне писать стали на этот высококлассный профиль девчата все плевали на фотошопим себе тачку укажем крупную зарплату пока улова буду ждать закинув топку шоколаду ну вот теперь надеюсь будет проще на фото я скромней гораздо сижу вожусь с фотошопом надеюсь что хоть не напрасно привет красотка как дела нормально все а у тебя! И у меня нормально. Конец крутого диалога. Тут видно сразу пикаперты от бога. Привет. Привет. Как Ммм, Да оригинальные парнишки. Ну здравствуй ты откуда, дева моих грез? В Донбассе я родился и в горловке я рос. Я из Ростова на Дону, сейчас живу в Москве. А я из Петербурга, который на Неве. Блин, хорошо, хоть уточнила, то ведь непонятно. Что же, и я писал так скучно. Тогда мне все понятно. Ну что, Дань, как успехи? Сообщения приходят, но такая скукотища. Банальность, заурядность, пустота, короче, днище. А мне хоть никто не пишет, но сами стали лайки. Какие то дурехи и домохозяйки. Наверное, снова поменять мне что-то нужно в презентации. Меня этот эксперимент ведет в большой фрустрации. Блин, так можно не на рукам девана призвать. Это точно чересчур. Блин, тебе хоть что-то пишут. О, сообщение! Хоть кто-то написал. Алмаз мне пишет. Красивый грудь, глаза большой. Твой рот твоя труба шатал. Пока играл в настройках профиля и продолжал в сети общаться. Немного прикипел к Марго, и в образ этот стал вживаться. Девчат я начал понимать внезапно. Раскрытие, чакр, прозрение. Я понял, как я сам писал и как тупил. Как лузер, без сомнения. Твои глаза – бездонные озера. Твои уста на вкус, как сахарный тростник. Ну ладно, про глаза еще согласна. Но про уста… Алло, очнись, мужик. Привет. Привет тебя в чес тебя в котел в аду как жизнь ах, тоже в топку красоткой как дела Ты огонь пришли на фото свою попку Ну, попку не пришлю но могу сфоткать свою киску а да конечно присылай шатала я труба такую переписку Лайки, лайки, только лайки. Никто не пишет, почему? Что, первый шаг всегда мне нужно делать самому? Ведь я за справедливость и равенство полов. А тут все как-то одна бока. обидно мне за мужиков. Окей, Марго интересует многих, я трэша уровень решил поднять. И в описании анкеты альтер-эго стал чуши разной добавлять. Юная мама трех замечательных детей ищет им доброго, щедрого папу. свою пейбу должен содержать готова переехать в его квартиру прямо сейчас ну где же ты мой принц я тебя тут заждалась жматьё гудбай тут истина проста ищу я чувака из города москва живу один квартира есть большая и своя работаю банкиром зарабатываю много я просто в шоке у меня нет слов Марго в обличии меркантильной стервы тоже привлекает мужиков. По гороскопу Козерог, внешний древнеримский бог, богатый, молодой, успешный, не пьет, не курит, идеал безгрешный. Живет в Москве, машина, охрененная зарплата, у меня нет слов, девчонки, что еще вам надо? Ну что, Забавка, наступил момент, чтобы подвести итог. Мужчине сложно познакомиться и провести успешный диалог. И женщине не просто тоже. То киску покажи, то спайдермен внезапно свой пришлют. Сто тысяч как дела, красотка, то чушь какую-то несут. Давай забьем мы на онлайн, я знаю бар прекрасный. Мы вечер проведем там однозначно, не напрасно. На этой мысли гениальной, чтобы забыть этот онлайн-кошмар, мы взяли Uber и погнали быстро в уютный караоке-бар. На сцене, наслаждаясь ритмами бодрящими, мы пели отвратительно. Но были настоящими. Тогда знакомства новые сами как-то получились. И номерки девчат прикольных в моей мобилке очутились. Короче, вывод однозначен для меня из этого всего. Онлайн-знакомство это полное к***но! Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх. Если не понравилось, то можете не ставить. Если вы досмотрели до этого момента и еще не подписались на канал, то чего же вы ждете? Также можете нажать колокольчик. Так вы не пропустите следующие мульты, которые выходят, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. А если вы перешлете видосик друзьям, то вы сразу получите плюс 15 к вашей позитивной карме. Буду рад, если вы расскажете в комментах о ваших забавных случаях на сайтах знакомств. Всем еще раз спасибо. А с вами были Забавка, Иллюминель и, и Капралдан. До скорого!